Во французском Гранд-Эсте местные фермеры, выращивающие зерновые и свеклу, объединили свои кооперативы, чтобы превратить неблагополучный сельскохозяйственный район в центр агропромышленных исследований. В базанкур по Макле каждый год на месте перерабатывается миллион тонн пшеницы и 2,5 миллиона тонн сахарной свеклы для обеспечения биоэкономики замкнутого цикла. Ключевым фактором успеха является бизнес-модель, которая создалась на основе тесного сотрудничества ключевых партнеров. Вместе они создают промышленную экосистему, в которой каждый получает прибыль. Например, пшеница. После уборки урожай попадает в АДМ Шамтор, где производится корм для животных, косметические средства и клеи. Растворимые компоненты зерна отправляются на производство этанола в компанию «Кристанол». В результате этого процесса образуется углекислый газ, который собирается и сжимается в компании «Air Liquid для добавления в газированные напитки. Поскольку отходы перерабатываются, такая экономическая оптимизация также является экологически чистой. Рядом с различными производственными предприятиями в Базанкур-Памакле есть также два исследовательских центра – агропромышленное исследование и инноваций и Европейский центр биоэкономики и биотехнологии. Ученые исследуют новые производственные процессы, которые могут быть адаптированы местными предприятиями исследовательская стратегия завода по биопереработке постоянное улучшение существующих и разработка новых процессов для оптимизации работы и снижения стоимости производства. Одним из бенефициаров этого исследования является Pooja Futurol, местная компания, производящая биоэтанол на основе растительной целлюлозы. Живодан Active Beauty еще одна компания, которая получает выгоду от местных исследований. Эта компания один из крупнейших производителей ароматизаторов и парфюмерии в мире с долей рынка в 25%. «Базанкур по Макли стал историей успеха благодаря сочетанию четырех ключевых факторов. Во-первых, сотрудничество фермеров. Во-вторых, взаимовыгодный обмен побочными продуктами в промышленном процессе производства. В-третьих, разработка и использование в производстве новых процессов усилила местную промышленность и способствует устойчивому развитию в регионе. И, в-четвертых, постоянная помощь местных властей в финансировании академического городка. Таким образом, Базанкур-Памакль превратился в агропромышленный комплекс и инновационный центр с более 1200 основных и около 1000 смежных рабочих мест. Это яркий пример того, как в Европе сельские предприятия могут взаимовыгодно работать вместе.